Привет! Бабушка тут у нас травку дергает. Да, травку. Дергает, которую уже... Зарасли тут кусты. Угу. Вон там у нас уже протяпанная до конца картошка. Всю, всю, всю, всю. Это тоже чуть-чуть помогало. пошлите Вот уже теплица доделанная. Стеклянная. Которую... Сейчас мы пойдем на качельках качаться. Дождик начинается. Да. Красивейший закат. Ну и качельки. Развлекаемся как можем. Сейчас. Благодаря я меня. Ладно, я пойду, потом покажем тебе. Пока саляска не кончилась. Сейчас мы пойдем на веранду, которую я убирала. Ребята. Сейчас вы все увидите Точнее, мама Перерожденный Так, раз, раз Так Вот подоконник, который раньше был грязным Чистота чистейшая Ну, тут духи стоят Баночки-скляночки Там какая-то коробочка Тут мы кушаем Цветочки бабушка поставила Вот наша красивейшая дача Сейчас запустимся по исландцам. А, вот сейчас скажу. Ну, тут у нас красивые бабушкины цветочки. Тут у нас будет площадка. Уже растет горох. Тут уже свекловка. Там морковка дальше. Пойдемте дальше. А, сейчас я тебе клубничку покажу. Пошлите, давайте. Вот. вот. Красотка ты наша. Вот тут у нас. Ну, тут не так заметно, потому что мы уже сегодня собирали. О, сейчас покажу кое-что еще. Раз, два. Так. Эй, Сейчас. С другой стороны. Огурчики. Огурцы. Вот, огурцы уже. Зреют. Сейчас пойдем дальше клубники еще раз. Чтобы я тебе уже показала. Вот у нас тут кусты. я сейчас найду тебе красивейший кадр. Вот тут у нас клубничка. он там. И раз, мы здесь. Так. Вот здесь клубничка. Ну, она еще не доспевшая, но скоро позрить. Во. Вот-вот-вот. Клубничка. Ну тут еще. Вот большая уже начинает есть. Дальше морковка идет, там капуста. Здесь у нас, опять же, вроде картошка. И вот тут чистейшая вода. Бочки. Тут бабушкины коридорчики. Дождик уже чуть-чуть накапывает. Еще раз. Ну, тебе уже все, что показать. Тут у нас это. Ну, хотя ты уже на все видео. Пойдемте к цветам, опять же. Вот там лилии. Я тебе их фотографировала. Вон там пионы, которые я тебя тоже фотографировала. А, сейчас еще. Вот у нас красивейшая ваза. Тут у нас грибочки, шишечки. Валяются для красоты. А тут горшок у нас в колясочке. Идеально. Дельфиненок. Ну, осталось закончить нашу мини-обход.